Кто уничтожает мирных жителей украины и кто бомбил и бомбит донбасс всем привет дорогие друзья с вами антон белюк и сегодня у нас очень важное видео возможно одно из самых важных за последнее время потому что в этом видео я хочу хотя бы попытаться открыть Многим из вас, в первую очередь, конечно же, россиянам, которые находятся под колпаком российской пропаганды, открыть глаза на то, что на самом деле происходит в Украине сейчас. И что самое главное, раз и навсегда закрыть вопрос с самым главным аргументом, на который опираются при оправдании вторжения российского вторжения в Украину. И этот аргумент, конечно же, заключается в том, что Восемь лет якобы Украина и какие-то там украинские нацисты бомбили Донбасс, уничтожали народ, чуть ли там не занимались геноцидом или же занимались напрямую, как утверждается в российском правительстве и так далее и тому подобное. В этом видео я хочу раз и навсегда поставить все точки над «и», высказать вам свою позицию, подкрепив ее соответствующими аргументами. И конкретно, конечно же, раз и навсегда закрыть этот вопрос, чтобы просто напросто больше уже к нему не возвращаться. Я не буду голословен в этом видео. Я подкреплю это видео очевидными фактами, просто напросто неоспоримыми, выстрою их в определенную логическую цепочку, благодаря которой, если, конечно же, в вашей голове есть мозг, вы, я надеюсь, поймете, что к чему и осознаете, что Россия это настоящая империя лжи. При этом абсолютно то же самое можно сказать и о так называемом Западном мире. Да-да, они, конечно же, тоже являются собой самую настоящую империю зла и обмана. И в этом всем жизненно важно понимать, что Украина и украинский народ сейчас оказались между молотом и наковальней. Наковальней, на которой куется так называемый новый дивный мир, который впоследствии должен по их замыслу, по замыслу тех, кто за этим всем стоит, охватить всю остальную планету, друзья. Но в этом видео мы сделаем акцент в первую очередь на действиях России в этом всем мероприятии. Многим из вас будет тяжело во время просмотра этого видео, многие из вас захотят выключить, потому что это сможет поломать вашу привычную картину мира, но я призываю всех и каждого постараться досмотреть до конца, и тогда, возможно, мне получится хоть кому-то открыть глаза на то, что происходит на самом деле. Плюс, конечно же, призываю вас проходить и подписываться обязательно на мой телеграм-канал. Ссылка в описании, потому что там я публикую всю правдивую информацию вместе с шокирующими видеороликами из Украины. Вся информация там абсолютно подтвержденная и проверенная, как я уже сказал. Это информация о том, что на самом деле происходит на Украине. Если у вас... Слабая психика, лучше туда не подписываться. Но если с психикой все в порядке, милости прошу, также подписывайтесь там на остальные мои ресурсы, ссылки тоже в описании и в первом закрепленном комментарии. Так вот, друзья, для того, чтобы понять, что происходило все 8 лет на Донбассе, все последних 8 лет, нужно понять, что происходит на самом деле в Украине сейчас. Понять, и осознать, как я уже сказал, это очень тяжело, особенно людям, которые живут в России и в основном смотрят так называемое соловьев-ТВ. Это тебе не языком болтать, это тебе Вася, за слова отвечать. Но, к моему удивлению, даже из соловьев-ТВ можно сделать для себя определенные выводы. Ведь я тоже его периодически смотрю, потому что чтобы быть максимально объективным, Нужно брать информацию из разных источников, а не только из одного. Еще и поэтому я призывал вас досмотреть это видео до конца. Так вот, очень меня заинтересовал один из последних видеороликов. Был снят уже несколько дней назад ну, на Соловьев ТВ, скажем так. С участием, кстати, Соловьева и с участием полковника. В отставке, конечно же, где он высказывал свое мнение по поводу так называемой военной операции на Украине. Сейчас на ваших экранах будут э, видео вставки из этого интервью. Внимание на экраны. Михаил Михайлович Ходаренок, полковник Генерального штаба вооруженных сил в отставке у нас в эфире. Михаил Михайлович, как оцениваете происходящее? На данный момент времени, но ну, если оставаться на позициях военно-политического реализма, каких-либо крупных успехов такого оперативно-стратегического плана введения этой кампании еще не достигнуто. На юге и востоке отмечаются существенные вклонения местами существенными, местами, надо прямо сказать, не очень в оборону противника. На северном... ФАСИ, линии боевого соприкосновения, бои идут в районе Киева, боестолкновения продолжаются, боевые действия ведутся в районе Харькова, Харьков находится, городская, городская застройка под ударами как реактивных систем залпового огня, так и тех видов оружия, с которыми надо еще разбираться, ну и непонятно вообще еще кто наносит эти удары поскольку они действительно лишены смысла ударять по городским кварталам мирным жителям. Э -э города э Сумы, э Чернигов э тоже пока не перешли под контроль вооруженных сил Российской Федерации. Вот, собственно говоря, <соспорядок> так складывается обстановка. Идет уже шестой день операции, и, к сожалению, иногда складывается такое впечатление что все-таки эта операция переходит в затяжную фазу. Каких-либо крупных вот окружений, прорывов на данном этапе еще не достигнуто. Это не потому, что я записался в какие-то пессимисты или, не дай бог, в либералы. Просто так складывается обстановка. Не в то же время... того, что мы видим из открытых источников, которых, да. вежливо говоря, немного. В этом плане и Министерство обороны наше хранит молчание, по большому счету. Вот единственный ролик из района боевых действий был представлен только сегодня, как вертолеты наносят удар по колонии противника. Однако ролик настолько неразборчивый, что непонятно даже, кто наносит, почему наносит. Вот это пока единственное видео, которое предоставило Министерство обороны. То есть разговор идет, как вы поняли, о том... Какова ситуация на фронте, по мнению данного полковника? И вот заметьте, как он хочет сказать то, что сказать не может. Да? Но я даже поражен, что и это, что он сказал, ему дали здесь произнести. Это Я не в плане критики. Я просто... Мы иногда сравниваем специальную военную операцию с действиями других войск, что, кстати говоря, и не всегда продуктивно. И в том, например, вы, обрати, вы обратите внимание, какая вот пиар-компания проводилась со стороны <coughs> руководства Азербайджана, вооруженных сил Азербайджана, когда происходили боевые действия с Арменией, вот эта 38-дневная война. Вот пока мы представили только вот этот один только ролик. Ну, надо И... отметить, что там-то война была гораздо дольше, при том учитывая несравнимость территории. Ну, то есть, если говорить объективно, Украина большая страна. Но давайте... Украина не большая страна, а даже очень большая страна. Да, но давайте есть... посмотрим, что мы сейчас точно знаем. Да, сегодня работали уже по Измаилу, уничтожили там военные объекты. Мариуполь взят в кольцо. Как я понимаю, группировка под Донбассом расчленена и взята в несколько котлов. На Херсон взят в котел, на Харьков котел, Киев котле. Но тем не менее, тем не менее, пока вот говорить о том, что специальная военная операция приближается к какому-то своему логическому концу, но ну, согласитесь, пока преждевременно. Ну, ни, да. ни, никто, никто этого и не говорит. Но то же самое, сравниваю, например, с темпами и с системой проведения операции, скажем, иракской американцами. Но тоже нельзя говорить. Вспомним, что за первые две недели Иракцы, там, американцы только на побережье, да, там, смогли закрепиться. Я не понимаю, а... откуда взялась эта идея, что за 72 часа все будет завершено, имеется в виду наземная часть операции. То есть, ну, это сами американцы говорили. Но мы и не устраиваем ковровые бомбардировки, как они. Видите ли, у нас в экспертном сообществе ведь тоже озвучивались такие точки зрения, что, например, 10-12 часов, и будет все закончено. Но ведь, к сожалению, так не получилось. Так не получилось. И ну, да, и нет. Это, Потому что... это не военно-политическое руководство страны заявляло, это многие да, да. эксперты. Да, но заметьте, что при этом эксперты... 10 могучий удар, и да. бандеровцы разбегутся в разные стороны. Вот это ну, точно так... не произошло. То есть ясно точно, что мы, если угодно, недооценили... Заметьте, как Соловьев постоянно навязывает ему то, что нужно влить в уши зрителю, а не то, что есть на самом деле. Заметьте, как Соловьев пытается убедить его, что операция это на самом деле успешная, и говорит даже откровенные фейки, такие как то, что, к примеру, Киев находится в каком-то там котле, так же, как и Харьков, Чернигов и другие города, хотя на самом деле в оцеплении полном сейчас только Мариуполь и на тот момент, когда было снято видео, так было. Киев сейчас ни в котле, ни в каком, а тогда он и подавно в нем не был, и фактом тому является то, что люди оттуда выезжают. То есть э, Киев только с одной стороны, он даже не в полуокружении, с одной стороны только подошли российские войска так как и к другим перечисленным городам, кроме Мариуполя, как я сказал. Но то, что за первые 10-12 часов была уничтожена основная инфраструктура, ну, в частности, системы ПВО, ВВС, то есть глаза и уши, там, почти все аэродромы, если не все, но это ведь тоже правда. Военно-морская да. база Вачакова, склады ГСМ, склады вооружения. То есть это было сделано ну, в первые а... часы. Ну, мы об этом с вами и говорили даже. Но дело в том, что еще вот на какие тенденции я бы обратил внимание, ну, как мне представляется, все-таки недооцени... недооценивалась сила сопротивления со стороны отдельных частиц соединений украинской армии, это безусловно. Во-вторых, ну, все таки предполагался какая-то массовая сдача в плен, которая тоже не произошло. В настоящее время количество пленных, ну, можно оценить так, в пределах тысячи, может, чуть более человек, но по сравнению с 260-тысячной украинской армией, это не такой уж и большой процент. Что меня больше всего настораживает К... в этом плане. Сейчас, сейчас, сейчас я не понял, потери украинской армии, У нас вообще нигде не давалось такой оценки. Я не о потерях украинской армии говорил, я говорил я о, количестве пленных, о, количестве о количестве пленных, пленных понял, которые, пленных. по некоторым данным, ну, находятся в районе, скажем так, тысячи человек, может, чуть больше, чуть меньше. Вот. Это, по большому счету, не столь значительная величина, которая говорила бы о каком-то массовом переходе украинских военнослужащих на сторону вооруженных сил Российской Федерации. Вот. Эти все аргументы Соловьев приводит этому полковнику, и такое складывается ощущение, что он пытается его убедить в том, что так называемая военная спецоперация по так называемой демилитаризации и денацификации Украины является успешной. Но полковник постоянно его переспаривает. Хотя данный человек, этот полковник, он является одним из пропагандистов. Часто участвует в программах таких, как Соловьев Лайф. И он как бы на стороне российских, российского правительства. То есть такой один из провластных пропагандистов. Но даже он не может уже отрицать очевидного. Но меня что больше всего настораживает в этом плане, то, что пока боевые действия ведутся в основном на левобережной Украине, а со стороны коллектива стран Запада начинает поступать военная, военно-техническая помощь. Опять-таки, настораживающий факт еще в том, что страны НАТО, намерены воссоздать военно-воздушные силы Украины. И для этого в самое ближайшее время украинским военным будут переданы ну, достаточно большое количество самолетов, в пределах 70 штук. В основном это, конечно, не Еврофайтеры, не Тайфуны, не F-35. Это самолеты советского производства, которые остались в странах Восточной Европы, типа Су-25, миг 25 а с каких аэродромов они будут работать? Дело в том, что э, наше представление о том, что вся э, аэродромная сеть Украины без, без, беспощадно там и без возврата там выведена из строя. Это все-таки некоторое преувеличение, скажем так. Нет, почему... Иллюзий никаких, но в то же самое время и поводы для панических настроений, думаю, тоже немного. Я не говорю о панических настроениях. Опять-таки, нам ведь всегда надо оставаться на позициях и военного, и политического реализма. Потому что эта масштабная помощь начинает поступать. И вот без всякого преувеличения, это можно сказать, что в правобережной Украине, на Волыне, в Подоле, в Галиции, без всякого, без всяких, без, без всякого преувеличения начинает создаваться второй стратегический эшелон вооруженных сил Украины. И э, они уже вступают в бой, и в самое ближайшее время они подтянутся э, на левобережную Украину. А там, как а известно. Как, а как они туда подтянутся? То есть форсировать будут? Дело в том, что, опять-таки, вот ну, сил и средств у нас, так вот, чтобы перекрыть всю Украину, эту, эту большую страну, которая больше, чем Франция, все дороги, все проселки. Нет-нет, там... это, это я понимаю, но заметьте, что пока, но опять-таки, я сужу по мнению экспертов, мы туда втянулись очень ограниченным контингентом, и мы очень скромно используем наши возможности авиации и ракетных войск. Дело в том, что то есть ограниченный пока контингент... очень, очень. Да, я с вами абсолютно соглашусь, но вот ограниченный контингент он не, не в нашу пользу играет, потому что когда мы говорим, что надо там кого-то там окружить, для создания внешних, внутренних фронтов окружения, для блокирования, надо будет районов, подтягивать, да? Требуют, требуются очень большие силы, гораздо большие, чем имелись на начало операции. Очевидно, заключается в том, что по крайней мере, первая часть данной операции полностью провалена. Даже здесь, вот как вы слышите, они говорят периодически о том, что расчет изначально был на так называемый близкрик, термин, который придумал Гитлер. Собственно говоря, близкрик это формулировкой обозначения молниеносной войны, так называемой. Расчет был на то, чтобы в течение вот как заявлялось, даже 12 часов взять Киев и взять, собственно говоря, в итоге под контроль всю Украину. Максимум до трех суток планировалось э, это все организовать, но Трое суток это значение больше уже из Запада пришло. Пентагон рассчитывал, что максимум трое суток понадобится России, чтобы взять Украину. А как я и сказал, и как заявлялось вот и заявляется в видео Соловьева, даже многие военные эксперты российские давали максимум 12 часов. Опять-таки, надо... Американцы говорят, что мы ввели из этих сил крайне небольшую часть. Да видите ли, опять-таки... У меня просто нет объективных Фот... данных, поэтому я могу только... Мы говорим, опять-таки, в области гипотез. В области гипотез. Конечно, конечно, надо увеличить боевой и численный состав. Опять-таки, оставаясь на позициях исключительно реализма, ну, скажем так, безусловно, конечно, боевые оперативные возможности вооруженных сил Российской Федерации значительно превышают аналогичные украинские. На порядок, а то и на два. Но, тем не менее, на мой взгляд, ну, совершенно недопустимо переводить этот конфликт в затяжную фазу. Каждый день играет не на, исключительно не на нашу пользу. Противник ободряется, сопротивление возрастает, военная помощь со стороны Запада возрастает, внешние... Последствия этого э, специальной операции для нас исключительно неблагоприятны. И поэтому. Ну, это ожидалось. Почему были сделаны такие расчеты, и почему это не удалось? Очень важно это понимать. Такие расчеты были сделаны потому, что, как заявляется, многими, опять же, думали, что. Их здесь встретят хлебом и солью. То есть российские войска, украинцы встретят хлебом и солью. Ведь официально одна из причин этой операции заключается в том, чтобы освободить Украину от каких-то там фашистов, нациков, как их называют. Ну и парадокс заключается в том, что большинство россиян верят, что здесь есть нацики, что здесь есть фашисты. Фашисты, которые держат людей в заложниках, используют их как живой щит, заставляют украинских военных воевать под угрозой смерти против россиян и так далее и тому подобное. Об этих всех невероятных и бредовых вещах постоянно говорит вот эта говорящая голова в очках, которая сейчас на ваших экранах. На проспекте Победы в городе Мариуполь военнослужащие ДНР столкнулись с подразделениями украинских вооруженных националистов. Боевики гнали впереди себя более 150 человек мирных жителей, прикрывая ими в качестве живого счета. Обнаружив бойцов в народной милиции, украинские националисты открыли по ним огонь из-за спин мирных граждан. В результате стрельбы украинскими нацистами было убито 4 и ранено 5 мирных граждан. Э, ну, наверное, в последнее время даже ему не верится, что он читает то, что ему там пишут, откуда он читает. Э, но дело в том, что м, нужно понимать, что все, что он говорит, о каких-то там нациках, да, в Украине, которые тут якобы есть, и их зверствах, можно смело интерпретировать на российскую армию. То есть, по сути, то, что он описывает в каждодневном своем выступлении, это действие как раз-таки российской армии, друзья. И вы сейчас мне скажете наверняка, те, кто находится в России, верит этому всему, а где твои доказательства, до да чего ты это взял, да ты э, там западный пропагандон и так далее и тому подобное. Друзья, я в этом убежден на 100%, потому что у меня в Украине сейчас находится часть моей семьи, то есть родители моей жены, ее отец военный, брат записался в территориальную оборону, а отец ее военный уже многие годы, Uh, то есть я знаю сводку новостей прямо с фронта, да? я знаю досконально, что там и как происходит. Ну и, конечно же, возможно, об этом не стоило бы даже и говорить, потому что это просто смешно для меня, но многие люди всерьез в это верят. Поэтому надо сказать, что в Украине нету никаких нахер нациков и фашистов. Вернее, они, конечно же, есть, но как в любой другой стране. И их там ничуть не больше, чем в том, в том же Питере, Москве или России в целом. В каждой практически стране есть отбитые люди, которые э, поддерживают там, фашизм, Гитлера и так далее. Так что, давайте сейчас бомбить Москву, Питер. Плюс мне достоверно известно, что... Никакие нацики, во-первых, потому что их там нету, а во-вторых, да потому что, э, в принципе, но ну, опять же это бред. Я говорю сейчас о том, что якобы украинские войска с какими-то там насыками сами бомбят своих же. Или стреляют градами из жилых районов, пытаясь вызвать ответный огонь на жилые районы, как заявляет постоянно, опять же, вот этот товарищ в очках. Так вот, это все наглая ложь. Я опять же знаю это из достоверных источников с места событий, источников, которым я верю на 100%. Вам говорят, что украинский народ взяли в заложники, опять же какие-то там нацики. Так это полный бред и ложь. Как можно в такое было поверить? Речь же идет не о стране, которая находится где-то в Африке. Украина рядом с вами, россияне. У многих там по-любому есть какие-то родственники, друзья или друзья друзей. Вы действительно верите, что Украина переполнена какими-то нациками, которые там всех терроризируют? Так почему же тогда до сих пор знаменитой и могущественной российской армии не удалось взять ни один из ключевых городов, а именно Мариуполь, Харьков? Одессу или Киев. Единственный более-менее большой город, в который удалось войти, это Херсон. И то, посмотрите на эти видеокадры, люди целыми днями входят на массовые протесты против э, российского вторжения, против российских оккупантов. Тысячами, десятками тысяч. Люди выходят под страхом смерти, идут против пуль. Они стреляют в воздух, чтобы отогнать этих людей. Все эти видео, опять же, есть у меня в Телеграме. Последнее время уже по людям стреляли, есть погибшие. Привезли гуманитарную помощь недавно в Херсон. Никто не взял ее, выкинул. Хотели снять на камеру, что вот типа привезли помощь для людей. И какие они рады, что освободитель российский пришел. Но им не дали снять эту картинку. Вы мне скажете, да это все по фейке постановка, но это будет, мягко говоря, некорректно с вашей стороны. Ведь чтобы обсудить об этом как о фейке, нужно иметь с российской стороны какие-то, опять же, видеофакты, противоположные, говорящие об обратном. Их нету. И хотя бы поэтому нереально утверждать на процентов, что это какой-то там фейк. Да и вообще, что вы думаете? Тысячи людей сгоняют какие-то нацики, чтобы делать спектакль? А откуда в Херсоне нацики, если там уже только российские войска? Вас не смущают эти нестыковки? Путин говорит, что все идет по плану. Ну, это понятно, потому что у него совсем другой план. Не тот, который заявлен на самом деле. И о реальных планах, как его, так и глобалистов, которые стоят и за ними, и за Западом. Я говорил в предыдущем видеоролике, ссылка на него появилась вот здесь. Проходите и ознакомьтесь, кто не видел. И поймите, что я здесь не, не на стороне Запада и не на стороне России. Я на стороне украинского народа, на чьи головы падают бомбы. Так вот, в чем заключается неопровержимый факт? Потому что по поводу всего того, что вам сказал... Многие из вас могут сказать, да ни одного неопровержимого доказательства своих слов ты не привел. Якобы любую картинку можно смонтировать, картинку с пленными в крови российскими, э, слова о том, что там десятки тысяч, ну то есть более десяти тысяч уже погибло со стороны военных России, можно тоже как бы типа эти цифры просто придумать и так далее и тому подобное. Э, Но ну, тогда посмотрите на реальные факты, просто на факты. И факт эти заключается в том, что до того, как российская армия пришла в Украину, там не гибли люди, на их головы не падали бомбы. Я говорю сейчас не о Донбассе, а о остальной части Украины. О Донбассе мы еще скоро поговорим. Это факт, факт. Российской армии до сих пор не удалось взять ни Киев, ни остальные ключевые города. Это факт, общеизвестный факт тоже. А уже почти две недели войны прошло. Ну, это было бы просто нереально, чтобы Россия была освободительной армией, а именно так она себя позиционирует. Нереально было бы просто при поддержке украинского народа, потому что поддержка должна быть неимоверной, если они освободили. Так вот, нереально просто до сих пор не взять ни один ключевой город. Основные бои столкновения российской армии, как и ожидалось, происходят не с регулярными частями вооруженных сил Украины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 с русскими, плюс они взяли весь украинский народ заложники, да? И могущая русская армия до сих пор не может выполнить ни одну ключевую задачу в Украине, что тоже факт, ведь даже на Соловьев ТВ об этом сказали, вот данный полковник, опять же. Но дело в том, что опять-таки, я думаю, что наше общее мнение такое, что количество сил и средств, привлекаемых к специальной военной операции, надо увеличить, это первое. И второе, и второе, надо все-таки э, увеличить стремительность быстроту наших действий и не допустить это затягивания этого конфликта. То есть вы не видите очевидных нестыковок хотя бы в той пропаганде, которую вам вливают в уши? Неужели вы настолько глупы, что не понимаете, что если бы хотя бы часть из того, что вам говорят, была правдой, Украина уже давно была бы взята, и российских солдат встречали бы действительно с хлебом, с солью, если не все, то большинство. Ну и происходит прямо противоположное. Происходит то, что украинский народ действительно сплотился против агрессора, потому что до его прихода они жили спокойно. Официально уже около полутора миллионов беженцев выехало из Украины в страны Евросоюза. Так бегут от освободителей? Это небывалый исход народа со времен Второй мировой войны. Вам не кажется это странным, чтобы так бежали от освободителей? Или это их нацики, по-вашему, выгнали, которых там несколько батальонов было, как заявляло российское руководство? А сейчас оказалось, что там их миллионы, этих нациков? Вы действительно в это верите? Вы не видите, как вам пудрят мозги? Я скажу вам, в чем заключается правда. Правда заключается в страшных вещах. Эти вещи состоят в том, что нацики и захватчики, это российские войска, они ведут себя как нацики, как нацисты настоящие. Почему? Потому что они делают сейчас на Украине ровно то, что делали все восемь лет на Донбассе. А конкретно бомбят мирных жителей, прицельно бомбят жилые кварталы, районы. Договариваются о гуманитарных коридорах, а потом расстреливают э, людей, когда они по этим гуманитарным коридорам пытаются выйти. Гибнут женщины и дети. А потом все это скидывают на каких-то мнимых нациков. Хотя никаких нациков там нету. Хотя появляются каждый день десятки и сотни видео, где наоборот украинская армия пытается вывести этих людей из-под обстрелов, помочь им. В то время как с российской стороны практически ни одного такого видео нету, да ни одного, чтобы российская там армия пыталась кого-то вывести. Если такие видео есть, то... Вот там действительно наняты просто актеры. И таких видео по пальцам раз-два А с другой стороны, десятки и сотни целыми днями видеоподтверждений. Подтверждения, которые говорят о том, что украинская армия и украинский народ небывалым образом сплотились против внешнего агрессора в виде российских войск. Почему ему и не удается до сих пор, уже за две недели войны, взять ни одну ключевую позицию. ни одну ключевую позицию. Я-то знаю, что это так 100%, но вас призываю, потому что у меня там еще раз повторюсь, свои источники есть и все. Но вас призываю просто логически подумать, да, чтобы понять, потому что если действительно вы умеете мыслить хоть с большего, вы поймете, что вас дурят. Вас конкретно дурит ваше правительство, рассказывая о каких-то нациках, о фашистах. У меня жена с Украины, сам был там не раз. Я был во Львове, говорил по-русски. Львов считается, если верить вашей пропаганде, самым фашистским городом Украины. Меня встречали там с улыбками. Ни одного фашиста я там никогда не видел. Как вы можете верить в такой бред? Что какие-то нацисты захватили всю Украину. Мы же в 21 веке живем. Сколько альтернативных источников информации. Эта страна рядом с вами соседствует. Ну просто уму непостижимо, как можно было так зазомбировать целую нацию. Я не говорю, что все россияне в это верят. Но по последним опросам 70% верят в то, что Украину захватили нацисты, а Россия ее от них освобождает. Друзья, сейчас перейдем к Донбассу. Многие мне постоянно говорят... А где же ты был, когда бомбили Донбасс все 8 лет, и люди там гибли постоянно? Почему же ты тогда не разглагольствовал? Вы знаете, вот до начала этой так называемой операции, которая сейчас, могли быть еще какие-то вопросы по Донбассу. Но сейчас российская армия показала во всей красе то, что происходило все 8 лет на Донбассе. Только это сейчас перекинули на всю Украину, но еще и в несколько раз приумножили. Опять же обратимся к фактам. Вот вы постоянно апеллируете Донбассом. Но давайте вспомним, что, во-первых, это украинская территория. Украинская территория. Так же, как и Крым. Она перестала якобы быть украинской, когда туда пришла Россия. Но никто из мирового сообщества с этим не согласился. Большинство стран против, как и сама Украина. Вы верите в то, что... На Донбассе там, Луганская Народная Республика образовалась благодаря обычным жителям, которые вышли с охотничьими ружьями и отбили нападение украинской армии. Вы действительно в это верите? Ну, тогда с вами больше не о чем говорить, если вы верите в такие глупости, что они с охотничьими ружьями там отбивали все 8 лет нападения украинской армии. По-моему, и другу понятно, что там были россияне, неофициально, да, российская армия и так далее. Но дело даже не в этом, а дело в том, что страшная правда заключается в том, что Донбасс терроризировался российской армией. По сути, был у нее в заложниках все эти годы. Мне часто пишут с Донбасса, а как же, как же никто не замечал, когда нас бомбили все эти 8 лет. Когда наши дети гибли под завалами, а мы сидели в подвалах. Вы видели, кто вас бомбил? Задайте себе этот вопрос. Вы были на линии разграничения и лично видели, что по вас стреляют какие-то украинские нацики со своих гаубиц? Или вы сидели в подвалах, слышали взрывы, а потом выходили и включали у себя дома Соловьев ТВ, где говорили вам, что по вам стреляли какие-то там украинские нацики? Я убежден, что был второй вариант. На самом деле вас расстреливала российская армия. И вы были в ее руках инструментом. Инструментом в руках российского правительства, благодаря которому он все это время манипулировал мнением Запада и давил на украинское правительство. Благодаря так называемым Минским соглашениям. Вы спросите, почему я в этом так уверен? И опять же, где мои доказательства? Да, железнобетонных доказательств этому нет и быть не может. Иначе весь этот мыльный пузырь с одурманиванием населения России уже давно лопнул бы. И главная цель этого мыльного пузыря это как раз таки оправдать... Вторжение в Украину, которое происходит сейчас. Потому что все как попугаи повторяют постоянно об этом. А как же Донбасс? А как же Донбасс? Вот прочувствуйте теперь, что чувствовал Донбасс. А как же Донбасс? Не надо было трогать, трогать Донбасс. Да они туда вторглись, чтобы прекратить войну на Донбассе. И уничтожить этих нациков, которые расстреливали все 8 лет Донбасс. А нациков-то никаких не существует. А Донбасс-то они сами и расстреливали, как сейчас расстреливают всю Украину. Я опять же знаю на сто процентов, что-то так. Потому что здесь в Польше, где я нахожусь, э, за пять лет я переобщался со многими людьми. Также из Донбасса, которые своими глазами видели, как российские войска подвозили свою технику к детским садам, к общежитиям, к жилым домам. Оттуда вели огонь по украинским позициям, таким образом вызывая огонь, опять же, ответный на те же садики, детские дома, различные школы и так далее, жилые дома. То, в чем они сейчас, опять же, обвиняют украинскую армию или каких-то там националистические батальоны в Украине, ровно тоже. же. Они сами и делали все это время на Донбассе. Да, по факту зачастую получалось так, что снаряды прилетали от украинской армии, когда огонь вызывался на жилые районы. Бывало и такое. Но в большинстве, опять же, случаев просто сами начинали обстрелы жилых районов. Особенно в последнее время перед началом войны. И это тоже знаю по своим источникам. Затем скидывали все это пфф, на украинскую армию, на националистические батальоны и весь этот бред. Чтобы манипулировать вашим сознанием, дорогие россияне. Чтобы настроить народ против Украины и внушить вам, что там какие-то нацисты и фашисты, которые бесчеловечески уже 8 лет издеваются над бедным Донбассом. И вот пришло время их усмирить и успокоить. Наверняка многим из вас неизвестно о том, что 11 раз за эти 8 лет он предлагала ввести миротворческие войска на Донбасс. Он вместе с правительством Украины предлагала ввести международные миротворческие войска под присмотром, опять же, российской армии. Под контролем они даже были согласны российской армии. Контроль этот был нужен для того, чтобы они смогли убедиться, что у этих войск миротворческих нет никакого наступательного оборудования. Никаких систем залпового огня и никаких ракетных установок, благодаря которым они могут ударить по Москве и по Путину. Но нет, Путин сказал нет, все один из раз он отказал. Хотя с первого же раза это положило бы конец всем этим проблемам Донбасса. Дети Донбасса перестали бы гибнуть и люди становятся калеками. Но Путин, который так сильно переживает за Донбасс, все восемь лет ночами не спал, лежал и видел только Донбасс и гибнущих там людей от украинских нациков. Все 11 раз он отказался от идеи вести миротворческие войска на Донбасс, который является территорией Украины, как бы парадоксально это не звучало. Если на то пошло вообще их дело, что там происходит и кто по ком стрелял бы. но вот в таком парадоксальном мире мы живем. А многие из вас сейчас россияне апеллируют этим Донбассом постоянно. Да очнитесь, вы уже. Над вами провели массовый эксперимент по зомбированию и одуращиванию целой нации. Эксперимент небывалый в человеческой истории. Я понимаю, что очень тяжело признать, что все восемь с лишним лет тебя просто дурили. И Лили откровенный понос в уши, который не имеет ничего общего с действительностью. Лили со всех средств массовой информации российских. И ты в это свято верил. Признать это очень тяжело и больно, но рано или поздно придется это сделать. Потому что уже очень скоро все карты откроются. И все жители Донбасса будут в шоке, которые уверены, что их какие-то нацики обстреливали. Так же, как и вся остальная Россия, которая верит сейчас Путину и поддерживает его кровавую войну в Украине. Я же продолжу снимать видео подобного рода, пытаясь открыть глаза и разбудить тех, кто еще спит. Как я уже и сказал в начале этого видеоролика и в предыдущем видеоролике, цели всего происходящего намного более глубоки, чем нам кажется на первый взгляд. И то, что происходило на Донбассе, было в первую очередь психологической подготовкой населения России ко вторжению в Украину. Конечно же, необходимо действующему правительству большинство все-таки поддержки у населения, потому что иначе люди могут миллионами выйти на улицу и ничего не получится. Вот это была главная цель захвата России и Донбасса и терроризирования этих бедных людей на протяжении 8 лет. Поэтому больше не надо приводить мне доводы по поводу там, Донбасса или чего бы то ни было в этом плане. И как бы там ни было, ничто не может стать оправданием для массовых убийств тысяч мирных людей, женщин и детей в Украине, что сейчас делает российская армия, российская как и делал это на Донбассе, и продолжает пытаться это скидывать на украинскую армию, говоря, что это делают какие-то там националистические батальоны при поддержке украинской армии. А большинство россиян дальше верит в этот бред. Надо это уже прекращать и остановить. Целью этого, как я сказал, гораздо более глобальная. Скорее всего, это все ведется к Третьей мировой войне которая должна привести к очистке планеты от лишнего, по мнению глобалистов, населения. Но это уже отдельная тема для разговора. Еще раз напомню, в предыдущем видео я говорил об этом, если кто не смотрел. Посмотрите, ссылка опять же появлялась вот здесь, можете пройти и посмотреть. Но от себя хочу добавить, друзья, обязательно подписывайтесь на этот канал, жмите колокол, делитесь ссылками на это видео с друзьями. Ну и желаю вам здравомыслия в первую очередь. Поддерживайся лайками. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.